всем привет на моем канале сегодня буду украшать торт на юбилей женщине кому интересно оставайтесь со мной начинка в торте у меня довольно простая это медовые коржи и крем с вареной сгущенки как сделать крем из вареной сгущенки это одна часть масла и две части сгущенки в данном случае пачка масла 180 грамм и банка сгущенки вареной нашей белорусской рогачевской 360 грамм на канале у меня есть отдельное видео приготовление медовых коржей ссылочку оставлю под видео в описании Здесь у меня размер четырех коржи 25 на 35 сантиметров. У меня ушло две порции теста. И собираю торт. Корж-крем, корж-крем. С помощью салфеток вытираю подложку. Все, торт собрала и убираю в холодильник буквально на полчаса, пока буду готовить белковый крем. Ссылочку на белковый крем оставлю под видео в описании. Переходите, смотрите. А вообще любым кремом можно украшать, поэтому тут не принципиально. Белковый крем у меня уже готов. Это отличная замена белковому заварному крему, который готовится на сиропе. И в этом креме меньше сахара в два раза. Покрываю черновым слоем. Сейчас необходимо выровнять вверх так, чтобы потом наложить вафельную картинку. Сверху у меня будет располагаться вафельная картинка такого плана. И укладываю от центра к краям, либо можно от одного края разглаживающими движениями к другому краю. Смотрю, где у меня здесь серединка. И аккуратно приклеиваю. Снизу смазывать ничем не нужно, а вот сверху необходимо покрыть декор гелем. Декор гелем у меня из холодильника, но он довольно жидкий. Если он у вас загустил можно подогреть немножко в микроволновке. Наношу на картинку и с помощью шпателя аккуратно, сильно много не возя, иначе картинка краска полезет. Так, закрываю всю цветную часть. Можно кисточкой наносить, но так как картинка большая, лучше таким образом. Оставшийся крем я переложила в кондитерский мешок, обрезала уголок 2 миллиметра и буду делать паутинку на торте, и таким простым способом оформляю вот этот бортик по верху и боковые части торта. Вот что получилось у меня в итоге. С помощью силиконовых форм и желтого шоколада я сделала надпись Юбилеем 50. Торт готов. Кому идея видео понравилась, была полезной, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего вам самого доброго, будьте здоровы! Всем пока-пока!